Смерть врагам орды! Я жду приказа. Повелевайте. Готов к бою. Точно. Отлично. Правильный выбор. Да. Земля покроется кровью. Да. За Орду, в бой, в погоню. Хочешь анекдот? Прости, забыл. За победу. Я вождь Огар! Займемся этим. Духи не знают усталости. Дабу, да. Бу? да. Хм. За честь. Никто не уйдет. Час пробил. Лок на рожь. В бой. Мой народ силён. В моих руках судьба этого народа. Мне было видение. Пусть меня воспитали люди, но я не глупец. За Орду! Вот! Хм... Кого убить? Да... Сделаю! Наконец-то! И мне жить! Орда в долгу перед тобой. Говори, воин. Жду приказаний. Хорошая мысль. Иду. Кровь за кровь. Лактарагар. Смерть врагам. Мы только что говорили стралом о людях, которых ты обнаружил. Лично у меня к ним нет никакого доверия. Во славу Орды! Я Драктар. Что случилось? Говори. Рад, что ты здесь. Посмотрим. Хм. Ну-ка, что там у нас? Берегитесь, враги. Успокойтесь с миром! Видишь ли, я как раз готовлю эликсир для... С кого? Видишь ли, я как раз готовлю эликсир для наших воинов. Давным-давно мне доходилось сражаться с демонами у хиджальских гор. С людьми мы придерживаемся принципа. С людьми мы придерживаемся принципа мирного сосуществования. Я гром да так. Черное копье служить тебе. Говори. Я тебя слушать. Куда ходить? Кого убить? Буду сделать! Хитро придумано! Здорово! Умная мысль! Он умирать! Черное копье! Всех убивать! Никого не щадить! Куда делся акцент? Ты сам попробуй! Язык сломаешь. Ну ты чё, ты чё? Я тут голову потерял. Она большая, круглая. Я её всё время на копье носил. Если найдешь, дай мне знать. Я собрал неплохую коллекцию из местных туземцев. Всех засушил, на булавки посадил, как положено. История нашего народа знает немало светлых страниц. Темных было тоже немало, но по сравнению с белыми пятнами, от белых пятен истории нужно, конечно, избавляться. Но нельзя мазать все черной краской. <соспалкивает> <соспалкивает> <певает> Пивка никто не желает? Ты меня уважаешь? Не дай себе засохнуть. <смех> а, выпить хочешь? Ну, еще по одной. Да без проблем. С радостью. За качество отвечаю. Пивка для рывка. Он меня не уважает. <смех> не повезло тебе. Ну ты нарвался. Чего ты сказал? Эй! Hey. Uh. Uh. Uh. Так. Это его нога. Это моя. Ой, кажись, вчера все-таки перебрали. Так, между первой и второй перерывчик небольшой. Я тебя поцелую, потом, если, конечно, захочешь. Эх, жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Сообразим на троих, а лучше эм, пузо от пива, чем горб от работы. С кем поведешься, от того и наберешься Губят людей не пива, губят людей вода да. За Пандарию Звери повинуются мне Говори, друг Я читаю следы Звери не лгут что нас ждет? Пора на охоту. Учуял. Естественно. И верно. Конечно. Я всегда один. Взять их. И клык. В бой. А вот звери меня уважают. То в лесу густом живет, тот не пашет и не жнет. Ну, зверей-то бояться нечего. Главное во мне самом зверя не разбудить. Звери по вызову. Вызываю я, но за последствия отвечаете вы. Я вызываю этого, как его... Так, не рассчитал. Чья бы корова мычала? Нет, медвежих услуг мне не надо. Ой, тут собачья. Слово сказать нельзя. В замок Натал. Так а. А это все? Блин, да это все. Блин, а реально. Все, это были а, все персонажи Орды. А, если вдруг кого-то забыл, ну, пиши в комментариях ниже, кого я забыл. А, хух, ну что ж, это было интересно. А, насколько получилось, похоже, судьи сам. Ну все, пошел я. Монтировать этот ролик и следующим будет ну, либо нежить, либо ночные эльфы я еще подумаю а, в общем, спасибо тебе за просмотр если ты кайфанул а, ну, значит, я не зря старался потому что, как минимум, я уже кайфанул значит, это уже 1-1 а если еще и тебе нравится, значит а, ну, в этом есть какой-то смысл это продолжать хорошего дня пока